Итак, друзья, хотел снять красивый ролик Но не буду ничего снимать Расскажу все так, как есть С Непраемом я сказал, что уже не хочу связываться Что с ним покончено И не буду якобы его больше трогать В качестве того, чтобы уже дальше, как говорится, глумить глумиться над ним, да, там, и лить грязь, но он от меня никак не отстанет, эти днепраемовцы, они со мной связались после второго ремонта, спросили, как работает компрессор, но я им сразу и сказал, что компрессор как работал, так и работает, смотрите. Как оно бурлит? С этой стороны оно бурлит. Бурлило в тот раз, с этой стороны, побольше. Мне кажется, что вот эта внутренняя резьба она якобы деформированная. Еще при начале. Потому что с самого начала, когда я купил вот этот компрессор, через буквально 2-3 недели. Так где-то 3 недели оно и Ну пусть месяц. Давайте уже будем давать шанс Дипраему. Он же все-таки неубиваемый хороший инструмент. Через месяц у меня здесь начало травить Потом больше, больше и больше Теперь после ремонта, когда пришло, оно где-то травило Ну, спускало по чуть-чуть Теперь прошло 10 дней, и оно начало спускать больше Ну, не об этом Что случилось? Со мной связались эти дни проявления Сказали, как работает компрессор я сказал, что все-таки он понемногу пропускает. Сейчас уже, конечно, больше пропускает. вот. И пришел компрессор без масла. Почему пришел? И я, конечно, не объяснил, что это новая почта, виновата якобы и тому подобное, ну, потом, как выяснилось, что и новая почта не очень виноватая, но все-таки новая почта со мной связалась, предложила написать заяву и, ну, как бы, скаргу, и они якобы выплатят мне компенсацию, ну, я, в общем-то, отказался от этого всего, потому что... Ну, оно мне не надо Потому что не только новая почта Виновата в этом Оказывается, по правилам новой почты Все э, жидкости должны ехать В отдельной таре Вот в данных таких инструментах Либо транспортировочная какая-то пробка Должна быть вот здесь Ну Но давайте не об этом, новая почта извинилась, сами дали мне промокод на одну посылочку, ну, в качестве бонуса, чтобы я там бесплатно получил и либо отправил, но все равно он мне не понадобится, я в ближайшем будущем не планирую что-нибудь такое сделать, вот, с новой почтой я не захотел вообще, ну, ссориться из-за того, что, потому что я часто пользуюсь этими слухами, и уже на протяжении где-то четырех лет это впервые со мной, то что что-то вот это случилось. Как говорится, одну ошибку, как говорится, дадим второй шанс. Я Днепрайму давал второй шанс, он его просрал. Вот. Они следом буквально отослали Днепраема с не масло смс и позвонили опять и говорят, мы там вам отослали масло, получите его, пожалуйста, якобы, чтобы залить в компрессор. Я что ответил, что у меня масла хватает и компрессор я залил масло свою. Вот, что они мне ответили, что а компрессор работает, говорю, пропускает воздух так, как и пропускал, даже уже теперь сильнее. Они сказали, отправьте нам его еще раз. Ну, говорю, ну, ребята, если вы ее первый раз не отремонтировали, второй раз не отремонтировали, что вы можете сделать за третьим разом? Если, ну, если честно, вот так разобраться, как за третьим разом его, я не знаю. Опять, ну, намотаете вы это все и пришлете опять, оно все равно будет пропускать. Вот так, в общем-то, я мучился два с половиной года, Раз в месяц красил, и получается, что мне нужно было перед каждой работой, либо после каждой работы, а бывало такое и во время работы, вот это все быстренько распаковывать и запаковывать, чтобы оно меньше травило. Вот, Ссылочки по поводу Днепраема сброшу всем в описании там три ролика практически, посмотрите, кто не видел, и сами оцените это все, первый ролик, конечно, я там горячился очень, всего там понаплел, э всякого, ну, посмотрите, это, как говорится, мои эмоции были, вот, э -э -э, теперь э -э, прошло вот время, Сегодня четвертое число, суббота, они позвонили мне и говорят, Виктор Александрович, мы должны с вами как бы э, исчерпать инциденты, из-за того, чтобы ну, решить эту проблему. Я говорю, не хочу я уже решать, понимаете, устал. Вот, но все-таки они о нас говорят, давайте отправите, мы еще раз Ну думаю что мне уже терять У меня компрессор есть свой Уже нормальный Большой как говорится здоровый Ссылочку тоже сброшу в описании Ну а вот это А вот этот компрессор Я Отошлю им Пусть они смотрят ну, посмотрят они конечно Что они там Новое увидят Разве что как им нравится, как э, бульки дует, и компрессор. Ну, проблема в том, что теперь мне нужно это все бросить в багажник и отвезти на новую почту. Вот, э, вот так вам сервис. Ладно, эксперимент продолжается, и я все-таки хочу довести это до конца. Да, и вот этой фирме я дал кликуху. Классная, кстати, крикуха получилась подходящее, Вот вот Это мое мнение, друзья Чтобы не думали, что я кого-то отговариваю Хотите это дерьмо М эм, Купляйте, хотите не купляйте Вот Ладно Отвезем его с понедельника Это будет седьмое число В понедельник, возможно вторник Ну, наверное, давайте в понедельник Отвезем его И пусть они посмотрят, что дальше делать Да по законам новой почты я обязательно солью масло. Чтобы вы понимали, чтобы там потом не по М эм, что-то не вякало, не рассказывало, что я якобы работал без масла. Говорю сразу, сливать масло буду обязательно. вот, Чтобы его там они пускай наливают, либо в отдельную тару шлюют, как хотят, так и делать. Потому что э, при ремонте они должны... Залить сюда масло, да, либо при, для транспортировки они должны дать бутылочку с маслом. Сколько, например, я не знаю точно, сколько сюда нужно. 200, 300, 400 грамм. Сколько нужно, столько и налейте. Вот так. Ладно, как говорится, в понедельник поедем на новую почту. Вот такая фигня. Сначала вообще было нормально после второго ремонта, вот прошло уже больше недели, он работал все ничего, я там накачал пыль в мастерскую, я бду, и вот вам результат. Вот И просят, чтобы я отправил еще раз компрессор в третий раз. Так, сегодня понедельник, еще раз проверю компрессор, а то знаете ли, как получится, отправлю. А у них он гляди и работать будет, знаете, начнут спрятать, что у нас все в порядке. Вот я ее еще раз, я в общем-то все выходные я и он держал, накачивал, то есть воздух, чтобы и держал под контролем вот это все. Ну смотрел, соплит или не соплит. В общем-то вот такая ситуация. Все равно оно все соплит. И как бы это мне не очень и нравится. Ну что же, солью масло, отправим это все, пускай разбирается. Итак, друзья, отправил, чтобы все вот понимали, что сегодня оно отправлено. Вот число, время, дата, все как положено. Вот. Так что будем ждать теперь, что они скажут. Так, друзья, пришел этот компрессор. Вот, ладно, вытянем и накачаем, посмотрим. Так, друзья, накачали, накачали, сам вот этот клапан кипяток, но, так как говорится, я знаю в чем проблема, он нагревается, блин, горячий, он нагревается и якобы расширяется, а потом, когда охлаждается, начинается течь, сейчас проверим, есть ли она сейчас. Я так понимаю, что ее нет, потому что оно так и должно. Ну, подойдем к нему через минут 20, когда он остынет. Друзья, зашел, блядь, просто за шуруповертом. Вон шуруповер стоит, смотрите. Ну и что это за прикол? Ну, это реально прикол. Ну что же, значит будем снимать ролик, как я его отремонтирую сам. Вот вам и сервис. Руки и жопы, они а сервис. А еще говорят, что я рука жопы, потому что я как бы убил, убиваю инструмент. Ну, ну где тут моя вина? Я привез, я отвез, я привез, я отвез и получаю вот это. Ну, я еще даже не. Ну, просто не проверил конкретно, как он, что он. О, во во во во смотрите. О, видите. Вот там еще бурлит. Видите. Ну, ну и как это называется. Просили меня, чтобы отправить. Ну и что, и получили. Они вообще его делали, а то у меня что-то такое сомнение, это грязная фума, как бы, ну, возможно, его и не делали. Видите? Смешно, просто смешно. Ну, я сейчас им позвоню, не знаю, что они скажут мне на, вот, именно на данный вопрос. Вот мне, вы мне скажите, вот это так надо? Вот, что-то я не могу понять. Это что, так и должно быть? Вот третий раз после ремонта. Его, наверное, вообще не ремонтировали. Я вижу, вот фума с этой стороны как грязная была, так и есть. Но вот вы мне скажите, это так должно быть? Итак, друзья, что вы понимали, как происходил ремонт, чтобы, ну, по всех бумажкам. Смотрим. Вот, 15 это май до да? 15 мая был один ремонт теперь далеко не отходя 21 мая, мая вот второй ремонт и тоже далеко не отходя 11 июня июля до да? ну червня следующий месяц после мая вот, ну, в русских месяцах не силен. В общем-то, вот это так как-то они мне присрали, прислали. То ли жопу подтирали, то ли еще что-нибудь. Вот что бросили бумагу. В первом случае они тут позаменивали и поршневую там. Ну, то, что они посчитали нужным. Так, вторую очередь, то, что я нашел что пропускает воздух вот они написали диагностика, очистка изделий после ремонта и мелкий ремонт без запасных частей профилактика вот и опять здесь написано, диагностика техническое обслуживание регламентное что это я не знаю очистка изделия после ремонта вот как-то так, друзья. Три ремонта произошло. Я с этими непроемцами двумя способами. Один я переписывался в мессенджере, а второй я звонил им на горячую линию. На горячей линии постоянно мы ничего не знаем. Мы передадим ваши запросы выше стоящему начальству, чтобы оно разобралось. Ждите обратной связи. Якобы там пять минут подождите, мы уточним. Я постоянно звонил туда и говорил, ну что там, какие уже, что вы там решили? Они ничего толком не знают. Только одно, одна фраза. Ждите обратной связи. Хорошая отмазка, вот эта обратная связь. Нужно своим заказчикам это делать. Заказчик звонит. Алло, Виктор Костырин, ну чё там, где моя кровать? Не Ждите обратной связи, блядь. Если честно, это, конечно, орчает, что все-таки они там стараются увинуть от этого, но они увилюют это так, чтобы возложить еще вину на вас. Получается, какая ситуация. По мессенджеру уже там более интересненько. Там сразу сказали, а какой ближайший пункт, ну, в каком пункте вы находитесь, чтобы к вам подъехал якобы э, ихний агент там или ну, ихний человек, в общем-то. Ну, не вопрос. Я вот нахожусь в таком-то пункте. Приезжайте, смотрите, ремонтируйте. Я только включаю видеокамеру и все на камеру фиксирую. Чтобы все было по-честному. С их стороны и с моей стороны. Я показываю, как оно пузырит. Либо вы его забираете, либо ремонтируете на месте, устраняете. Что хотите, то и с ним делайте. Они раз и притихли. Значит, они поняли, что я ну, не блефую, ничего там ему не сделаю, не нарушил сам, там никуда не полез. Но они... Зашли с другой стороны, сказали, что якобы они связались и с мастером, и мастер сказал, что он сделал диагностику после ремонта, и в течение трех часов 0,2 единицы давления упало. И это допустимой нормой. Ну, может это и допустимой нормы но у меня вот новый компрессор стоит, уже больше двух недель накачанный. Я все-таки уже после этого компрессора тестирую этот. И поверьте мне, не упало ни на граммы. Может там какие-то за две с половиной недели одна деление. Это ух какое. Ну честно, стоит накачанный уже две с половиной недели. И я ничего, как говорится, за ним по речности не имею, что это допустимо нормы. Может, пусть будет допустимо это, эти две деления, я против них ничего не имею. Но он сказал, что там якобы не было именно разгерметизации. Возможно, вы проверили на новой почте на наявность наружных повреждений. Ну говорю да, я открыл то, что посмотрел, что якобы все нормально, я забрал и поехал. Не буду же я там вытягивать среди новой почты, заливать масло накачать, там, пальчиком мазать вот эти все стыки да там и сидеть ждать пока оно там все будет там пропускать ни к чему, я посмотрел что все нормально с виду я его взял, привез домой здесь залил масельца того, что они мне дали в отдельной бутылочке так как я говорил, что должно оно транспортироваться именно в отдельной таре Хоть к этому они прислушались. В общем-то, получается, что все-таки они решили спрыгнуть на новую почту. Но я сказал, ну пусть там один раз, но не, не три раза. Они раз, мы только предположили. Хорошо, не прошло и это. Потом уже я с ними все-таки к ним говорю, как где же ваша обратная связь. Ждите, мы все выясняем, мы все выясняем, ждем обратную связь. Какая может быть обратная связь, не пойму. В общем-то, сегодня, на следующий день, с утра я вот позвонил. Где-то в часиков 10, пол 11 опять. Я говорю, вот, ну, ребята, где ваша обратная связь? Я позвонил, а этому написал. Он сказал, что ждите, мы все выясняем. Ждите обратной связи. Классная маска, обратная связь. Но факт в том, что на месседжи больше мне ничего не написали, а по номеру уже телефона горячей линии там уже чуть интересненько. Я звоню и говорю, вот мне ну, нужно решить проблему, вот, ну елый-палый, что же я страдаю, жду, вот, я боюсь с ним работать, говорю, там же 8 атмосфер давления сейчас вылетит, вот этот клапан мне в башку, что тогда делать? Она говорит, 5 минут подождите. Хорошо, на линии повисите. Ну, я... ну, факт в том, что поднимает она трубку и говорит, все выясняется, ждите обратной связи. <связь> я начинаю уже смеяться, я говорю, ну, ребята, ну, реально, какая обратная связь, что случилось? Мы ждем обратной связи с ремонтного сервиса. Оказывается, в мессенджере мне написали, что они уже связались с мастером. А там сказали, что они еще не связались с мастером. Вот, вот кто теперь врун, интересно, я не пойму. Во-первых, за одну ночь немцы брали целые города, да, а у нас сейчас и телефоны, и интернеты, все возможности под рукой. Вот так, несколько клавиш нажал, алю сервис, да, мне нужен тот-то, тот-то мастер. Пофиг, надо решить проблему. Либо таких, как я, много там что они уже не знают, как это все решить. Либо они просто забивают болт на таких, как я. Да, пусть там все повякает и отстанет. Вот так это все и происходит. Это называется уже зажрались. Вот. Что еще могу добавить, что они сказали, что они из мастерам еще не связывались, я им все-таки сказал, что можно связаться и даже быстрее, чем вы говорите, уже больше суток прошло. И они мол ну, она сказала, давайте будем ждать. Ну а что, будем ждать. Но я им сказал, что я буду ремонтировать этот компрессор сам. Следующий ролик будет по ремонту компрессора, вот и якобы если у меня получится тогда позор вашему сервису ну если не получится тогда ваш инструмент такой классный потому что он якобы может быть брак там и ребята те что в сервисе парятся над ним не могут ничего сделать вот такой разговорчик у меня был с ним с ними ничего от них не добился вот так всех ждет то, что и меня. Когда будет, подходит время к концу гарантии. да. Но беда в том, что она приходит не одна, потому что мне нужен вот этот компрессор на один объект, и надо э, там, как говорится, подзаработать неплохую денежку. Вот. А большой тянуть это как-то накладно, а вот маленький в самый раз. А так работать мне страшно. Вдруг он там рванет еще у людей. В общем-то нужно сейчас закатывать рукава и начинать снимать ролик, как я ремонтирую вот этот компрессор. Вот, одни проема, я так понял, ничего не будет, не дождусь никакой там помощи. И на будущее, друзья, наверное, и вам там ничего не светит, если честно. Ну, в таких данных ситуациях. Потому что, ну, три раза ремонтировать и в одном там самом месте там проблема. И эта проблема, наверное, неустраняемая. Я так уже думаю. Но я там уже придумал. Возможно, пойду к токарю, он выточит дополнительно там хужоно такой переходник, якобы, чтобы можно было бы намертво это все заварить, да, и уже закручивать тот клапан в этот переходник. Вот как бы еще такая мысль. Сначала попробуй некоторые там свои приемчики. Если ничего не получится, придется к этому способу прийти вот ну а вы конечно напишите возможно у вас какие-то подобные приемы есть чтобы устранить вот эту проблему потому что ну компрессор еще как бы рабочий хочется им поработать ну в некоторых там моментах вот а вот как бы и рабочие, не рабочие. Опасно, опасно рабочий. Вот. Так что такая ситуация. Покупать новый заради того, чтобы раз в полгода, вот как сейчас мне нужно там поехать покрасить заработать денежку. Ну, как-то неохота. Ну, если, конечно, прижмет, кажется, мне придется еще один купить компрессор. Этот Не знаю. Вот так друзья я так надеялся что все таки в третий раз они его исправят но опять ошибся ну ладно ничего я так особо не потерял конечно немного времени потерял хотел я там что то что то нужно мне им там сделать одно дело провернуть как говорится но перед этим мне нужно ее все таки отремонтировать потому что я боюсь возле него находиться вот этот клапан может просто в любую минуту выстрелить все таки 8 атмосфер это ну, не шутки не знаю выстрелить не выстрелит, но это мое предположение но и все таки я боюсь например если честно вот. Что дальше делать? Наверное, буду сам пробовать ремонтировать. Но якобы в таком случае к вам обращаюсь. Возможно, кто-то знает, как устранить такую проблему, чем-то таким вот крепким заделать именно вот эту резьбу нефумой. Ну, у меня есть предположение, возможно, герметиком попробовать. Там очень большая температура поднимается, когда при накачке воздуха и сам металл расширяется, поначалу он не пропускает этот воздух, а потом уже начинает пропускать. Вот как бы обращаясь к вам, возможно, вы мне посоветуете что-нибудь такое деловое, как говорится, по делу, чтобы это устранить, вот эту течь. И мне нужно, конечно, Этим компрессором немножко поработать, потому что большой я не смогу тягать по всей территории. А вот маленький можно выехать и на объекты какие-то. Да, и по территории перекатывать и что-нибудь делать. Вот. Так что вот такая ситуация с неправимщиками я связался. Конечно, я там и капал на мази, но я вижу, что это без толку. Потому что они там говорят что-то нужно узнать, разузнать я так понял, что ничего там хорошего не будет с этого, просто покомпасирует мне мозг и якобы еще меня виноватым в этом сделают вот, так что я сам решил его, буду ремонтировать ну а по поводу днепроемщика если они со мной свяжутся я вам все расскажу они там уже мне там всякой лапши навешали в общем-то ну пока меня с ней обвиняют но я думаю что все таки придется они там на новую почту начали гнать потом говорят что это пред... они только предположили ну там все, все тому подобное вот. в следующем ролике конечно, я расскажу, что дальше у нас с ними было, как мы там с ними побеседуем, что они побеседуем, потому что они там передали куда-то это все, как говорится, высшим силам на рассмотрение, наверное, там верховный ихний суд будет заседать и будут проводить, как говорится какие-то исследования там тому подобное решать, что дальше делать с этим компрессором. ну в принципе ввести куда-то уже у меня нету сил, там возиться уже по новой почте у меня уже там девушки, которые сидят там на кассе уже смеются с меня с этим компрессором, как бы говорят уже ну нету пределов, как бы уже можно было бы что-нибудь и придумать с ним. ну в общем-то вот такая беда с этим компрессором. Буду чиниться. Ну а что делать? Нужно, он более-менее работает. Вот какой-то там раза, два, три что-нибудь сделаю им. Денежку какую-то заработаю. Вот э -э нужно мне, чтобы он был мобильный, понимаете, Это, чтобы можно было его возить с собой куда-то там еще, куда ну либо передвигать по территории. Вот именно в, в такие ситуации он мне нужен. Вот, так что думаю, что каким-то герметиком пока попробую, а там увидим. но ну, а у меня все, друзья, всем пока. Пишите ваши идеи по поводу него.